Приветствую всех любителей видеоигр! А эта игра под названием Здесь нет игры! Надеюсь, она вам понравится и будет весело, и мне будет весело, и вам будет весело, но история говорят, достаточно интересная. Единственное, но нету нормального русского языка. Только вот такой вот транслитный, так сказать, русификатор. Французский, пойми, тут не пойми, что это значит. В общем, вот так вот. Когда-то <смех> как сложно появится этот значок. О-о-о. Не то чтобы не это а не играбельно. Есть система. Сложно, не успеваю это все понимать. Но надеюсь будет интересно. Вроде в трейлере мне игра понравилась. Так. Ага, потянуть. Голова первая. Французский, пойми, что это значит. Кто это стучит? Привет, здесь кто-то есть? Минуточку, пожалуйста. А, где моя речь? А, вот она. А, черт, не забыл название. Не паникуйте, не паникуйте. Мне уже нравится Here is no game Здравствуйте, пользователь Эта программа говорит Меня Что-то там Собственно, блять Инти бла-бла-бла Надеюсь Ты не слишком раздражен Блять, у нихуя не да, игры нет, но толком-то и нет ничего. Не просят возмездия или, возможно... Вы знаете, мой создатель должен есть. Тут, знаете, мой солидарный чёттам. И его жена, которая больна. Я не успеваю. Никогда. Да что так? Осторожней! Осторожней! Это будет держаться? Это будет держаться. Это держится. Что? Это сейчас но было весьма. Сенсы. Но пора идти. Вы можете бросить Вы здесь можете бросить делать. здесь самом деле. Нечто, что-то там. Старайтесь о, не трогать о. название. О. Это своего рода подкрашивается. Это понимаете. рода подстрекательства. Мой Титул! О. Стоп! Вы его Стой, остановите! Ты хоть представляешь, сколько машин в лимне мне подходит? не успеваю читать, но надеюсь, это будет потом поинтереснее. Вот Всего она игра началась. Оп, оп. Черт застряла. Прасвятой, радуйся, оп. веселись, я сдаюсь. Оп. Оо, отлично. Кирпичный выключатель. Надеюсь, вы успеете. года. Да? Во что ты будешь играть после этого? Пинг-понг, змейка. Мне сейчас не до этого, Дом у меня тут Сами. очень важный кубик прыгает. Юридический отдел там делает больше всего знаете. А может быть, я озвучу этот голос? То, что вы делаете, без факс, конечно, не Я не открываю программа, я просто. Обычная заставка, вот it's и все. Опа, надо на паузу поставить, да? Э! <плодисмент> Эй! Эй! давай. <плодисмент> вот, вот, вот, вот. Знаете, что я забыл самое главное? Звук игры сделать погромче. А как вернуться? Вернуться. Не-не-не-не-не. Нет-нет-нет-нет-нет. Продолжить, продолжить. Я думал, okay, вы вернулся... Все уйдем. Прошу. I'm я I ухожу I'm сейчас. А я успею до его прихода? Походу, нет. Вот, все буковки снял. Браво, пользователь. Браво, пользователь. Я практически... Вы полностью испортили мой прекрасный титул. Что ж, если так будет, сделаем что-нибудь Сделайте что нибудь другое. о Металлическими приковали. Я мог бы немножко переборщить. Если, Если бы на этот раз видит, вы могли просто оставить ломай, название ломай. «в покое». Это грамматическая аббревиатура или бутылка Надо точно сломать. Прекратите Stop нажимать everywhere. везде. Это раздражает. Я Сам не могу закрыть программу. Вы должны wait. уйти. Ну ломай, рви ниточку-то. Oh, хорошо, I can't I can't я понял. Okay, вы хотите сыграть it. в игру? Отлично, мы будем играть. Рашамбу. О, мы отлично переведем время. Знаете, это камень, ножницы, бумага. Надо раскачать. О, камень ломает ножницы. ножницы. О, еще Бумага как покрывает камень. И, И она держит бумагу. Окей, начнем. Вот мой выбор. Камень, ножницы, бумага, Теперь ваша очередь выбирать карты. Я выиграл. What? Какая удача? Какая Давай играем еще раз. Он камень туда прифигарил. Ну дай бумагу. Но Мои с... Ножницы. Ты серьезно? <смех> Изи. Шарик надо. Вот что делают, а? подушка <смех> а. безопасности. Кстати, я <смех> продумал все, чтобы защитить игру, не игру. Здесь больше нет игры. Заканчиваем. Вот Why почему мы gonna сейчас gonna... остановимся, а ты уйдешь. Вот. Эй! -э -э. а! А, -а, а! Я почему-то так и думал, что так и нужно поступить. Отлично, я поймал его мышку, так еще за оттуда... Ты, ты меня ты раздражаешь. раздражаешь! Ты меня раздражаешь. Посмотри, что ты наделал. Совершенно новое название. Если, Если вы хотите что-то сломать, мне с этого не в Battle of Duty. Так, поехали дальше. Зря что ты мне это делаешь. Да, ты да, не да не зря, зря. Тут еще мышка есть. А, мышкой нельзя. <связычные> нет, не нет, игра. нет, нет, нет. Not welcome. Местица, а, а или вы пытаетесь сломать замок курсором мыши? Ты только что сбил сдвинул ключ на моей стороне. Позвольте мне вернуть его. Вот так. Ладно, пойдем левее. Что у нас тут, не игра? Уберись отсюда. Это лично, это за кулисами. Тебя здесь не должно быть. Вы простудитесь. Вернитесь да, на здание. сюда. И, кажется, ага. землю. Так, ну тут какая-то еще загадка обязательно должна быть. Так А, ну-ка Подожди Но он только здесь загорает Так, подожди, а мышкой? Нет Подожди Ой, не-не-не, ничего Так, ладно вот, она здесь загорается И все а еще где-нибудь будет гореть? Пока... Опа, еще где-то. А, надо здесь. Да. А тут вправо никуда нельзя. Хорошо. Опа! О, низ устремлена. О, низ устремлена. О, низ устремлена. Низ не-не-не, ничего! Вот! Где, вы где, все не разбираетесь в, в деталях. но хотя пора уходить. Кого нет дома. Куда Там ты делаешь? Да, можно применить. Ага, здесь странички больше не листаются. Так, ладно, подожди. Ой, не-не-не, не, ничего. Подожди, подожди. А комбинировать предмет я не могу, да? Мне вот интересно, почему она здесь загорается, но ну, что-то не судьба. Так, а давайте попробуем на дверь применить. Можно ли? Нет, нельзя. Никого а я могу просто... Дома. Никого нет дома. Я могу просто постучать в дверь. Думаю, павелик не зашел. А, не, не не не ничего. Так. Да стой, верни меня обратно. Я же зачем-то ее снял. На экране нет намеков. На этом экране нет намеков. Что? А тут? Выберите подсказку. думаю, Поврик не застрял. застрело. О, не не ничего. Выбери подсказки. А, вот. ни налог... Разблокировать что-то там Stop pushing the key, the на ключ падает на землю. Stop pushing the key, it falls to the ground. так я что-то. А, во! Фу, блядь, здесь ключ лежал, все, блядь, не, не важно. Да, ваш, да ладно, я настолько глупый, на что на под ковриком на... был... Жаль. Стол? Так. Ой, стол. Фу, блядь, ключ. А я же сказал, не подходит. Я же сказал, не подходит. Ну, подожди. Попытка-то была не пытка. Давай вот сюда. Отлично. Ага. Так, окей, мы уронили язык. Так. А -а -а. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Сложно. Я буду, походу, здесь 20 минут. А, вот, стоп, сюда, да? Нет. Ладно, подождите, здесь нет намеков. Все, все, все, не трогаем намеки. Мышка не подходит. Так, здесь, наверное, скорее всего, какая-то последовательность должна быть. что это за слово под дверью? Я не понимаю, что ты делаешь. Я <то> держу париль, ты тоже. А, нет? Так, ладно, значит это еще надо подложить. Ага, ну-ка. Э. Ладно. это витацию собаки. Так, ладно, допустим. Нет. Нет. Но она точно тяжелее, чем вот эта штука. <звук> Опа, ключик достал. Нет, не делают этого пользу. Да зачем а, ты? Я в душе. <звук> Я в душе. А? Ты упрям как осёл. <звук> упрям, как... Вот <звук> сука, успоко... что творится? А? Да а? а меня побок не дает поиграть в КГМ все что я не поиграл в я говорю вам это не сработает Ага, большая шестеренка есть так тебе надо маленькую шестеренку прекратите надо. переходить с экрана на экран моей системе это не нравится особенно когда это делается слишком быстро повторяю особенно когда он идет слишком быстро А так шестеренок не хватает. Так, ладно, допустим. Здесь есть подсказки? Ага, нет. А здесь? Тоже нет. Значит, все, все надо сделать только тут. Так, ладно, допустим. Ага, что-то здесь надо сделать. Это никак не крутится. Так, ладно. Это слишком сложно для меня. Точнее налог. Чтобы unlock что-то там... Ладно, подожди, допустим. Вот так вот сделаю. Нет, не так. Сложно. Сложно для моей головы. Так, это точно сюда не подходит. Видишь, это бесполезно. Как ваши нервы? Так, как видишь, это бесполезно. А, блин, прошлой жизни Хватит мне говорить. А почему он не может его открутить? Так. А, почему это так сложно для меня? Мой мозг не варит. Так, ладно, я не понимаю, что это. Быстро его найти, что? Like ну я просто реально тупенький, поэтому не знаю, где найти. Тут есть подсказка? Да нету тут никакой подсказки. И тут нет никакой подсказки. Подождите. А, нет, здесь нету. Я надеялся, что в меню будут эти настройки, типа и я смогу найти Так, ладно Эти шестеренки маленькие, будет сложно найти, что-то там А их никак нельзя не сдвинуть, ничего, да? Так, я реально не вникаю. Переходите от экрана к экрану без остановки. Да ладно, это вот реально то, что я должен делать? Доориентироваться, доориентироваться. Ты собираешься не а, да ладно, моей нифига памяти. себе. Опа. Видишь, я предупреждал Мое. тебя. Спасибо. Ты тоже ну, как из я меня должен был до этого догадаться? Вы раздражаетесь, вот реально. О, мне это не нравится. Черт побери, да больше не нажимаешь. Нажимаешь. Нажимай, нажимай быстрее на кнопку. Знаю, у меня нет. Нет, выбора. нет, нет, нет. Поехали, пошли, пошли. Да, сука. Загрузка программы. Какая неудача. Вы смогли нажать на кнопку. Я очень расстроен. Теперь программа загружается, и я ничего не могу сделать, чтобы ее остановить. Ты в порядке, ты меня победил. Скажем, долго загружается. Эй, индикатор выполнения перестал двигаться. Кажется даже, что сейчас он двигается назад. В программе должна быть ошибка. О, да, он определенно разбился. Привет, не э, трогай мои эй! бумаги. Я имею в виду индикатор наполнения. Вот и все, так намного лучше. Ладно, ничего не трогай, я ухожу. Руки вверх, больше ничего не трогай. Кроме кнопки уйти. Я не буду слишком сильно наклонять, поэтому это самое. Ты просто никогда не, не сдаешься, не так ли? А-хе. ты жоп! За неожиданные ошибки! <связь> Козёл. Закрытие программы! <связь> это <связь> говорит ваша совесть. Вам необходимо перезагрузить компьютер. И это не фальшивая операционная система. Клянусь. И ни по какой причине нельзя открывать запрещенную папку. Это ваша совесть, спрашивает. Ей нужен орех. Мемори бар за 99 долларов спасибо. Вот oh! <What slur ku> <What служ> это нормальный трек. Вообще. Ну no, <служ> ладно, <служ> мы пока остановимся, oh, блин, я думаю, от одного до шести. Так, здесь что чё... О, в мусорке надо посмотреть. Нет. Your процессор контакт. Так. А... Не понял, что-то а здесь что Ага, вот для чего поворачиваются картинки. Хорошо. Так, здесь у нас... что? Ух, ты ж елочки. Так. Ага. Так, э, мне нужно что-то вскрыть. Почему-то не удивлен. Изи. Блядь, минус 50 очков. Хауза Рекорд, Рекорд не будет, по... Рекорд будет побит. Так-то так -то лучше Так-то лучше Вот сука Вот и посмотрим, кто Здесь лучший игрок Решить некуда, но я побил рекорд. Читер. Отлично. Читер, еще кто говорил. Так, пароль. А... Так, ладно, давайте потом. Так, нет, надо пароль. Так, если я забыл пароль администратора, введите его в следующем порядке. NN1. Найдите лишний на моей идентификаторной карте номер 2. Что-то там номер 3. Лишний номер мистокио. Что-то... Не понял, я не очень, если честно. Так, это не сюда. Это треки. Вот, картинки, ну-ка. Нет, куда-то нужно использовать вот этот вот этот самый. Так. Что-то там. Один, два, три. Что-то там. Что-то я не въехал. Если я забыл пароль. Так, здесь я выиграл. Дальше здесь пароль. Игра. Мне нужно уйти. Извините. NNGG. На идентификаторной карте. Идентификаторная карта. Вот как тут что понять? О, восьмерку вижу. Вот, восемь. Ну-ка, подожди. Восемь, один, дво, два, три, один, два. Ну так, нет ладно на идентификаторной карте я нашел восьмерку получается 81 82 83 болят не нихуя а ч ⁇ так сложно ну типа 8 а потом 81 нет а тогда не влезет Потому что, смотрите, 8, 1, 8, 2, 8, 3 влазит. А потом 1, 2, 2, 3. Нет. Ну, допустим, 8, 1, 8. Не, подожди, с восьмерки начнем. А, подождите. 8, 8, 1. 1, не, ну, подожди, 2, 3, 8. Слишком сложный пароль. Здесь тоже нет подсказок. Я вообще не вкуриваю, на самом деле. Блять, три подсказки. Вни... Внимательно прочитайте записанные. Чё? Запрещенные. Н не понял, пожалуйста. Найдите способ. Взойти. Не прерывая. Чё? Не прерывай тряски. Вот. Так, Сукер медиа Плэшнэн, бла бла бла бла близко 7-2-1. Так, сделай ко мне ее большую, пожалуйста. Нет, так не так не работает. Отлично. Так, музыку пора выключать. Стой. Да, да, я помню, что музыка выдает ошибку. Так, отлично. О, нифига тут этих. Так, правда о смерти Кеннеди. Это не да, ладно. Правда Аполлоне 11. По телевизору идет эксклюзивный эпизод Breaking Board. И ваша совесть говорит вам, что вы точно не должны этого пропускать. Иди, мис Париж. Но ведь на материнку похоже. Мис Токио. Вот, 142. Отэй! Не я. Приветствую. Вы меня не знаете. Мой голос не похож ни на одну существующую программу. Я просто хотел сказать, что эти снимки скандальные. Я собираюсь немедленно связаться с властями по поводу классификации этой игры. Не игры. Я, они, не мои, это для друга. Так. А, до свидания. Так, 8142. А, ну дальше я не знаю пароль. Так, э -э вот на Мисс Токио был пароль 142. Что, так заскринили. Так, а здесь? Здесь ни на что не похоже на цифры, как и здесь. Хорошо. Так. Здесь мы уже посмотрели, музыка нам ничто не дает. Не знаю, Кажется, для чего что Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот На самом деле, Вот это... Вот это... Вот На самом деле, Вот это... Вот Так, ну ладно, да, блядь. Ну, 1, 4, 2. Здесь цифры прям прекрасно видно. Здесь не похоже на цифры. Может, ему надо еще раз позвонить? Не просто ж так нам его контакт дали. Число 25. Мяу, Да, ваша совесть говорит, что у вас есть код. И Городин. Да, блядь. Так, давайте-ка, ладно, еще раз. М -м -м. Тут есть подсказка. Блядь, есть. Так, 2-1. 2-1, 8, 1. -8. 42 по-моему что то я забыл какой пароль 142, да? Ваша смесь говорит вам, что вы хороший друг окружающей среде Вы собираетесь выучить машину, чтобы сохранить электроэнергию И спасти человечество 1, блядь Что там? 2, 1, 8, şey, 1, 4, 2, -2 Так, 8, -2, -2? -2? 2, 1, 4, блядь Ээээ. Uh, 2, нет, подальше, сначала опять. 8, 7, 2, 1, 1, 4, 2. ВОООО! ВОООО! Понял, что он будет играть через ничего а один из того, не сломает. Так, мы открыли часы. Нет, это как так не играет. Ну, верни ко мне этот трек. Нет, не работает. Верни мне обратно. Так, возможно, надо сделать самый маленький. Во, отлично. Солнце. Не то. Вот солнышко солнышко есть теперь нужна вода правильно вы всегда должны прислушиваться к своей совести И ваша совесть говорит выключить, выключить выключить выключить выключить выключить выключить так это не то это тоже не то здесь мы все сделали здесь еще подсказки нет кончились Едем дальше. А, Еще что-то с часами. Не знаю. Было АМ, теперь ПМ. Ладно, попробуем сделать самый большой. Ой, ой, ой, верни, верни, верни меня обратно. Так, ладно. Самый маленький. Ваша совесть говорит вам, что солнце только что взорвалось. Вы действительно хотите наклести. провести последние восемь минут да, перед экраном? Это было ну, бы так, простой тратой. Нет, не сам большой, чуть поменьше. Дождь! Вот оно что! Подожди, где? Где музыка с дождем? Я это музыка. Вот! Ай! Молодец, а я какой? Вот и дерево выросло. А вот и желудь? Отлично. Изи, изи. Ну, практически. Разбить орел? Черт <звучит> возьми. Я имею в виду. Ваша средств подсказывает <звучит> вам выйти из приложения. Так, а обо что его можно разбить? Конечно, очень вежливо. Так, а что тебя разбить-то? Не, здесь вряд ли. Так, а... где то тут. Ага. Изи. Почему-то я так и подумал. Все? Ай, умничка. Спасибо за ключик. К счастью, ключ Что? слишком, а, ключ слишком И нет возможности уменьшить его. Давай еще сделаем поменьше. Я думаю. Я запрещаю вам открывать эту папку. Вы перешли черту. Запрещаю было сложно для меня. Не программу. Это не было запланировано. Вы должны были уехать много лет назад. Не делай этого. Так, я должен успеть по ней попасть, деда? Ай! Это... Что ты наделал, пользователь? Вы только что запустили поддельную программу из поддельной аккоративной системы. Это невозможно. Что произойдет? Мне это совсем не нравится. Да, закрутилось. Я думал, сейчас меня обломает. Но не тот-то было. Нихуясь, я реально свою игру. На месте пользователь. Эта программа говорит. У меня плохие новости. Собственно, это не игра. Надеюсь, вы не слишком разочарованы. Вы еще можете посмотреть фильм из Болливуда. Прогуляться по Генде, научиться танцевать. Такое клише. Это кто? Что, Что ты делаешь ты в моей игре? игре? То есть, в моей неигры. Какой? Это не моя игра. То есть моя не игра! О чем говоришь? Уходи! Тебя здесь не должно быть! Но, пользователь, сделай что-нибудь, черт возьми. У тебя забавный акцент. Ты русский? Русский? Я так ручу свой, сэр. Конечно нет. Излишне сильная реакция. Обычно русский. Я не русский! Идиот! Ты его разбудил. О, нет. Пользователь, вам вы нужно уйти из программы, быстро. Я умоляю тебя. Воу, мистер Глюк. Привет, ребята. Не Там трогай его, юзер. пользователь. Он очень нестабильный. Единственное, кто здесь нестабилен, это ты, гейм Так, мистер Глюк, я не имею к этому никакого отношения. Конечно, у вас. Тебя здесь даже не должно быть. Не должно быть здесь. Ну вот, где я живу. Не ссорьтесь на меня, девочки. Будет достаточно аварий, если как Хорошо, okay, давайте просто расслабимся. That. Может, Maybe он уйдет сам? Да, yeah, right, правильно. Твоих мечтах. Давай, уходи отсюда. Уходи, отсюда. Я же просил you не трогать his his его пользователя. Так, ладно, дорогие друзья, то время затягивается. Они очень-очень много говорят. А на этом мы заканчиваем вот на этом и моменте с призывом какого-то непонятного демона, так сказать. Вам самое главное большое спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Да, я все учитываю, я все читаю, я все смотрю. Главное, чтобы это было интересно. На самом деле, не ожидал наткнуться на эту прекрасную, веселую, достаточно игру. Очень пока что интригует, интересует, особенно вот этими своими загадочками. Тебе большое спасибо. Всего доброго. Пока-пока.